Здравия всем здравыми, на пороге здравости, добра, тепла, света, круголетия, полетия, все летия. Вот у нас тут деревцо растет, вот будка этого Тимыча, вода стоит он чего не. и деревцо, ну такое хорошее, Сережа говорит, не буду его спиливать. И в этом, в этом лете, вот видите, зацветет, зацветет, вот веточки, вон, вот веточка, такая прелесть просто. Зацветет. А он чуть повыше, видите, уже цветет. В холодке, вишня. Ну, а тут вот это чистяк, не чистец, потому что спрашивала мед, когда беру я. Есть там мед, где чистецы. Пчелы. Это чистец. Так он беленький цветет. А это чистяк. Ну, частяк, частяк нам все равно. Ну, как всегда, засниму царскую корону. Вот, скоро распустятся тюльпаны. Вот уже белые нарциссы распустились. А вот кусты какой-то травы. Не знаю, что за трава. И вот какие красивые. Вот Это выходит ну простой тюльпан. Видите, выпускает этот. Он будет попозже туда. Так, вот так вот. А вот нарциссы пустые, без цветов. Вот баронец называется. Вот скоро распустится тоже. Сирень скоро распустится. Ну, в общем, вот тюльпанчик тоже. Вот нарциссы распускаются. Вот желтые уже пораспускались. Хорошо. Я хочу заснять вот алыча вот гляньте, как она всегда всегда цветут они прям так густо-густо прям так хорошо что терновник что вот это алыча вот видите как это ну, еще не совсем распустилась вот они ну прелесть просто вот ну, заснимаю вот маленькие тут деревья тоже видите тоже опускают. Это тоже какие-то сливы. Кидали косточки. Так, ну и тюльпаны вот наши здесь еще не распустились, но потихонечку скоро распустятся. Ну и терновка, он там на участке рядом. Не хочу туда заходить. Вот, видите какие прям? Вот они. Тоже. То ли аль -лыча, то ли Терновка. В общем, нам все равно. Главное, чтобы было съедобное, вкусное. А это вкусное. Вот груша скоро зацветет. Эти тоже выпускает. Вкусные такие небольшие грушки, но ну, вкусные. Там, где сохнет. Ой, деревья надо обрезать, надо это заниматься, но Пусть растет, как растет. Вот, гляньте, даже маленькое деревцо. И тот цветет. Вот всем хочется. Ну, он маленький тоже. Всем хочется, чтобы было лето, кругом лето. Не могу с паузы снять. Так, а вот с другой стороны, видите, тоже цветет. Все цветочки. Вот. трава, частяк, трава какая-то тут, а пусть растет. А вот чистотел, вот чистотела много появилось, хорошо И уже начинает цвести тоже, видите, скоро выпустит цветочки. Теперь на паузу не могу поставить, да? Вот тоже чистотел. Вот фиалочка. Ну, фиалочки много. А вот лопух растет. Хорошо. И там во дворе еще я заснимала когда-то. Так, ну и все, пока-пока. Небеса, гляньте, какие у нас небеса. Все затянуто, дождик. Сегодня у нас 19 апреля. Второй час дня. И вот затянуто. А там вот пробивается где-то через орех. Там видно этот солнышко. А так все, ветер большущий, такой заморил уже. И вон еще, видите, тоже тоже алыча. Вот так. Всего пока-пока. Всем здравия!